Стабильность процветает в России, начиная с 1964 года.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 Приветствую на канале Шарабара. Леонид Брежнев правил Советским Союзом с 1964 по 1982 годы. Благодаря Михаилу Горбачеву это время было названо периодом застоя. Некоторые называют время Брежнева золотым веком СССР». Свой политический путь Леонид Брежнев начал после окончания Великой Отечественной войны и был обязан своим продвижением Никите Хрущеву. До 1962 года положение Хрущева как вождя партии было прочным, но потом будучающим экономические показатели, непродуманные реформы образования и хозяйственного аппарата, все более пафосные и непредсказуемые публичные тирады первого секретаря начали беспокоить его окружение. Внешне Брежнев демонстрировал лояльность Хрущеву, но за кулисами он в 1963 году принял участие в заговоре на стороне Алексея Косыгина, Александра Шелепина и Николая Подгорного, целью которого была замена вождя. В том же 1963 году Леонид Ильич стал вместо Фрола Козлова вторым секретарем ЦК, то есть официальным преемником Хрущева. 14 октября 1964 года, когда Хрущев уехал в отпуск, заговорщики созвали Центральный комитет, который поддержал их и послал Хрущеву извещение об его отставке. Брежнев стал теперь первым секретарем партии, Алексей Косыгин – председателем Совета Министров. Главной задачей СССР с середины 50-х годов был выход из чрезвычайной программы мобилизационного социализма и переключение энергии военного и восстановительного периодов на развитие и модернизацию всех сфер общественной жизни. В 1965 году, после снятия Хрущева, пришлось проводить восстанавливающие реформы. Да, Брежневская эпоха началась именно с них. Реформа представляла собой комплекс из пяти групп следующих мероприятий. Ликвидировать органы территориального хозяйственного управления и планирования. Советы народного хозяйства, созданные в 1957 году, предприятия становились основной хозяйственной единицей. Восстанавливалась система отраслевого управления промышленностью, общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства и ведомства. Сокращалось количество директивных плановых показателей с 30 до 9. Действующими оставались показатели по общему объему продукции в действующих оптовых ценах, важнейшей продукции в Натуральном измерении, общему фонду заработной платы, общей суммы прибыли и рентабельности, выраженной как отношение прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных средств, платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета, общему объему капитальных вложений, заданий по внедрению новой техники, объему поставок сырья, материалов и оборудования. Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. Предприятия обязаны были самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции. За счет собственных средств осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долговременные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность персонала, размеры его материального поощрения. За невыполнение договорных обязательств предприятия подвергались финансовым санкциям. Усиливалось значение хозяйственного арбитража. Ключевое значение придавалось интегральным показателям экономической эффективности производства, прибыли и рентабельности. За счет прибыли предприятия получали возможность формировать ряд фондов – фонды развития производства, материального поощрения, социально-культурного назначения, жилищного строительства и других. Использовать фонды предприятия могли по своему усмотрению, разумеется, в рамках существующего законодательства. Ценовая политика Оптовая цена реализации должна была обеспечивать предприятию заданную рентабельность производства. Вводились нормативы длительного действия, не подлежащие пересмотру в течение определенного периода нормы плановой себестоимости продукции. В сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию повышались в 1,5-2 раза. Вводилась льготная оплата сверхпланового урожая. Снижались цены на запчасти и технику, уменьшались ставки подоходного налога на крестьян. По итогам выполнения, восьмая пятилетка стала самой успешной в советской регионе истории и получил название «Золотой». Было построено 1900 крупных предприятий. Команда руководителя СССР Леонида Брежнева и председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина использовала эффективную плановую систему, созданную во время войны с Талином на 100%. Внешняя политика Брежнева была довольно противоречивой, и все же его неоспоримая заслуга – это разрядка международной напряженности, примирение социалистического и капиталистического лагеря стран. Плюсы и минусы. Плюсы. К 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском Союзе выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за этот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67 раза. В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объемам производства в промышленности и сельском хозяйстве. Если в 1960 году объем промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55 процентов, то через 20 лет в 80-м году уже более 80 процентов, хотя качество продукции не всегда соответствовало американскому. В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения выросли более чем в полтора раза. Население России в те годы увеличилось на 12 миллионов человек. Сюда также нужно отнести ввод в эксплуатацию при Брежневе 1,6 миллиарда квадратных метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильем было обеспечено 162 миллиона человек. При этом кварплата в среднем не превышала 3% семейного дохода. Правда, при отсутствии конкурентного рынка жилья. Наблюдались успехи в других областях. Например, в тракторостроении, Советский Союз экспортировал тракторы в 40 стран мира, главным образом социалистические и развивающиеся. В это время не было безработицы. Политика разрядки. В середине 70-х годов ядерные силы СССР и США сравнялись. Несмотря на то, что Советский Союз стал к этому времени сверхдержавой, именно Брежнев инициировал политику разрядки международных отношений. В 1968 году был заключен договор о нераспространении ядерного оружия. В 1969 году соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США. В 1972 году случилось и вовсе невиданное событие. Президент Никсон посетил Москву. Началась и экономическая оттепель между СССР и Западом. Стратегическая и политическая мощь страны В 70-х годах Советский Союз был в зените своего могущества, догнал СССР по ядерной мощи, создал флот, сделавший страну ведущей военно-морской державой и сильнейшую армию, и стал страной, имеющей не просто авторитет, а ведущей позиции в создании международных отношений. Минусы застой. Экономика в 70-е годы практически прекратила развиваться, она требовала реформ, но общее благосостояние страны, благодаря нефтяному буму, позволяло прежнему не задумываться над этим, рост промышленности и сельского хозяйства прекратился, назревал кризис продовольствия. Прежде всего, это неуклонное снижение темпов роста, стагнация в экономике, стала обнаруживаться тенденция к заметному снижению темпов роста национального дохода. В 8-9 пятилетках он составлял 7,5 и 5,8%, а в Десятый снизился до 3,8, а в начале 11 таки вовсе упал до 2,5%. Коррупция. При Брежневе достигла ужасающих размеров, особенно в последние годы его правления. Армия советских чиновников, воодушевленная попустительским отношением генсека к неблаговидным поступкам членов своей семьи, воровала и брала взятки миллионами. Теневая экономика. Дефицит элементарных товаров и продуктов способствовал появлению черного рынка. Процветала спекуляция. Воровство на государственных предприятиях достигло невиданных размеров. Возникли подпольные производства. Значительным было и отставание от Запада в развитии наукоемких отраслей. Например, положение в вычислительной технике характеризовалось как катастрофическое. Отечественные ЭВМ выпускаются на устаревшей элементной базе. Они ненадежны, дороги и сложны в эксплуатации. У них малая оперативная и внешняя память. Надежность и качество периферийных устройств несравнимы с массовыми западными. По всем показателям отставали на 5, а то и 15 лет. И этот разрыв, отделяющий СССР от мирового уровня, рос все быстрее быстрее. Вторжение в Чехословакию В 1968 году в Чехословакии начались массовые антисоветские выступления. Страна попыталась отклониться от социалистической модели развития. Брежневым было принято решение о вооруженной помощи. В Чехословакию вошли советские войска. Произошло несколько столкновений с чешскими солдатами и ополченцами. Чехи, еще 20 лет назад праздновавшие освобождение страны советскими войсками от фашистов, были потрясены вторжением этой же армии для подавления волнений. Окупация страны предотвратила возможность, Выход Чехословакии из Советского Союза. Вот войск был осужден не только западными странами, но и Югославией, Румынии и Китайской Народной Республикой. Ухудшение отношений с КНР. При Брежневе сильно обострились отношения с Китаем, претендующим на приграничные области, отошедшие к России до революции. Дело доходило до крупных вооруженных конфликтов на границе и захвата китайцами российских территорий. Назревала война. Только личная встреча председателя Совета Министров Косыгина с премьер-министром Китая позволила избежать ее. Но советско-китайские отношения оставались враждебными. И только в 1989 году, уже после смерти Брежнева, они были нормализованы путем переговоров. Интервенция в Афганистан. В 1978 году началась гражданская война между правительством Демократической Республики Афганистан и поддерживаемой Западом оппозицией, маджахетами и исламистами. В декабре 1979 -го года в страну были введены советские войска для поддержки правительства. Был предотвращен захват власти оппозиционерами, но война с участием советских военных продолжалась еще 10 лет. Таков вот Брежневский период. На Насим позвольте откланяться. Скоро увидимся.